Ты был прав насчет Кейна. Между ним и Васкизом, правда, что-то есть. Что-то большее, чем просто Лени. Они действуют как одно целое. Я вообще ничего не понимаю. Они увезут Лени послезавтра. Я получу больше информации за пару часов до выезда. Ты уверен? Я уверен? Я никогда не был так уверен, черт возьми. У меня получилось внедриться. Какие проблемы? Тебе придется выйти из игры, как только ты узнаешь больше. Слишком рискованно продолжать светить тебя. Мне нужно еще немного времени. И тогда мы достанем лень. Джонс, нам нужен новый человек. Ты уже и так достаточно долго светил своим лицом. Мое лицо открывает все двери! Сейчас да. Но это не может продолжаться вечно. вечно. то Пора с этим завязывать. Слушай, с каждым днем Васки все больше захватывает Чикаго. Вчера он отправил команду «Вегас». Ты знаешь, он не остановится на этом. Что будет дальше? Сан-Диего, Майами. Кейн сдает позиции каждую минуту. Мы должны остановить их здесь, пока есть шанс. Мы должны брать Ленни сейчас. У тебя есть 48 часов, Джон. Затем мы подключим кого-нибудь другого и сделаем все иначе. Это единственный способ. Прошлой ночью отходят для ванн, всякими игрушками. Я не хочу, чтобы этот груз вкус... Yeah.